Каждый ваш бывший так или иначе отражал ваш внутренний мир. по-любому, вот нет таких вот случайностей, что вот он как бы вот такой весь плохой, а вы вся такая вот богиня, ангелочек. Нет. Такого не бывает. То есть каждый мужчина это ваше зеркало. Ну, вы, в свою очередь, для него зеркало, каких-то его внутренних качеств. Он в свою очередь для вас. Что в этот внутренний мир входит? Прежде всего входят те стереотипы о мужских и женских отношениях, которые вы в себе носите. То, есть вот то что вы там фантазируете про отношения, он как-то вам это отражает, корректируя, скажем так, приводит ваши иллюзии к реальности. Дальше он отражает вашу самоценность. Вот насколько у вас ценность высока, Настолько будет высока его ответственность и бережность по отношению к вам. И наоборот, если вы себя не цените, считаете себя э, ну, какой-то такой не очень ценной, его ответственность будет стремиться к нулю. То есть до того, что вообще нет ответственности. Он, он говорит такое, мне нужен только секс, вот, мне нужно твое тело, а личность можешь отставить на пару часов, пока ты со мной. Дальше, что еще мужчина отражает? Вашу женскую идентичность. Это, на, на, это то, насколько вы себя принимаете женщиной. А быть женщиной – это э, брать у мужчины, благодарить за это, вдохновлять, интересоваться им, быть беспомощной, быть глупой, в скобочках мудрой на самом деле, да? уметь э, следовать за мужчиной, то есть быть такой податливой. И быть доступной. Вот. Ну то есть вот те качества, которые мы разбирали, собственно, каждый мужчина вам показывает, насколько они у вас активированы. Вот. Женская идентичность, как я уже говорил, не равно вашей профессиональной идентичности. То есть вы можете быть как менеджер проектов, как главный бухгалтер, как еще кто-то молочинкой. Но если ваши женские качества не проявлены, то, соответственно, мужчина будет равен проявлению их.